«Попечение о плоти сегодня люди превратили в похоти. Сегодня людям больше нравится заботиться о себе, чем угождать Господу Богу. Сегодня никто не хочет отвергать себя и брать свой крест. Сегодня люди хотят заботиться о себе, о своей собственной плоти, угождать свои плоти. Сегодня люди ради того, чтобы свободно грешить, готовы отдать свою собственную жизнь. Люди лишаются своей жизни, чтобы свободно грешить. Людям нужно освободиться от любви к греху, чтобы не попасть в ад. Но почему-то люди хотят свободно грешить и вечность проводить в аду. Поэтому если человек заботится о себе, о своей собственной плоти, чтобы угождать себе, а не Богу, такой человек не сможет наследовать жизни вечной. Как бы ты ни называл себя христианином, как бы ты ни называл себя добродетелем. Сколько ты добра не сделал на этой земле, если ты занят собой, а не тем, чтобы познавать Господа Бога, а не тем, чтобы исполнять Его волю, чтобы слышать Его голос, чтобы жить чисто и свято, то ты не войдешь в жизнь вечную. Ты сам себя готовишь для погибели, потому что ты хочешь свободно грешить, и ты закончишь в аду. Избавься от своей похоти из своего греха, своей любви к греху избавься, иначе ты очень плохо закончишь. Да благословит вас Господь наш Иисус.